Блять! Огонь! Огонь! Огонь! Играй, играй, Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Капуст. Спокойно. Что-то с собаками не стал брать. Представь. <свят> да ладно, что собака ну, нормально. Блядь, а, заебали а они, а бить. А что они дают? А бить а Дальше, еще? Один-два, Жень. Все в говне. А Блять, не шучу. Да не шучу. Блять, не шучу. не шучу. Блять, не шучу. Блять, не шучу. Блять, не шучу. Блять, не ну, вдруг провалили, а то пусто ворота. Далеко! Далеко! Далеко! Вот засранцы, всё настроение испортили, Дам пиздец Это суицидный вратарь уже заебал со да, своей защитой Больше орет, да, Виде. Видео? Видео? потом покажу. Да да да да да Ну ніхуя Хорош, 그래요 Мя registered видишь? Ө? А? Серега Вчера видел Вчера? не Бля, не, не выиграют коллекция, нихуя, блять, Отограют сюда, не выиграют, Нормально угловой Ворот, встань, блин Вышел. Загибает. Да, да, честно, да, честно, да, честно, но он сильно худоров боится. Да? Ну ты их не боится? Каждая батарея не боится. Да. Любить, а что-то объектив не стал на усердку какой-то хотел? С старым ходишь? Ну так тебе залез с Ты, блядь, с ним был лавэ, мог зарабатывать. На фотосессиях. Нет? Усплата? Лень. Еще лень? Зенит стоплов. хорошо Давай, бля! Ну, Ничего не катают мяшки.